Потому что внимательно, что мы сейчас будем делать. Вы сейчас по моей команде а, перевернете планшет и начнете читать текст. Текст вам нужно прочитать как можно быстрее. Мы читаем на скорость, но при этом вам нужно читать его крайне внимательно и запоминать все, что вы сможете запомнить. Потому что, нет, читаем про себя. Как только вы а, закончите читать, мы вам раздадим 10 вопросов, и вам нужно будет подробно, письменно на эти 10 вопросов ответить. Да? То есть читаем быстро. Но при этом не просто вот пробежали глазами, да, а внимательно церковь запоминаем все, что есть в тексте. Скажи, пожалуйста, что мы сейчас должны будем делать. Ну, в команде сейчас мы перейдем без строчки, начнем быстро-быстро читать. Затем, когда время закончится, скажете, стоп, может, задайте нам вопросы, должно быть, нет. Будем на них протяжно ответить. Да, совершенно верно. Еще один момент. А, поскольку детей у нас сейчас много в группе, я буду засекать время. Возможно, кто-то из них прочтет в одинаковое время, мы просто не успеем зафиксировать, записать. Поэтому за своим ребенком зафиксируйте время куда-нибудь себе на листочек, напишите, а это время вы потом на листочек ребенку запишете на его результаты там правильных ответов. Поэтому те из детей, кто закончит читать, вы вот так вот поднимаете руку, чтобы вас ваша мама или папа увидели и говорите: я все. В этот момент я говорю время, вы это а, время записываете. записываете. Да. Я время смотрю. Все. Например, mm -hmm. ваш пинко говорит, я все. Я говорю, 2.45. Вы себе записываете 2.45. Поэтому потом вы внесете в дисков. Напомните, пожалуйста, он сейчас. Все зачитать, не mm -hmm. Мы сейчас по команде быстро зачитаем, запоминаем все мелкие детали и потом подробно отвечаем на вопросы. И когда ты окончишь читать, ты что делаешь? А, я, хочу сейчас. Сок, говорю, я я все, чтобы я мог сказать, за какое время написал. Скажи, пожалуйста, что мы сейчас будем делать, что нужно будет сделать? Мы, да, мы должны, вы нам скажете, когда перегнем листочки, засекаете время, потом, когда мы прочитаем, мы должны поднять руки, чтобы вы остановили время. Mm -hmm. Совершенно верно. Значит, знаешь, что я тебе скажу, что я вижу уже? что скорее всего все прочитают быстрее, чем ты, но это абсолютно нормально, потому что они все старше тебя. Ты будешь читать дольше, но ничего страшного, мы, мы все тебя подождем. То есть читай столько, сколько тебе нужно. Когда уже спокойно прочтешь, просто спокойно поднимешь шоку и скажешь, я прочитал. Хорошо? Вот. Торопиться не надо. Да? Тут как бы не ни оценок, ничего не будет. Вот сколько тебе нужно времени, столько и читай. Главное, чтобы ты правильно потом ответил на вопросы. Если будет тебе там какие-то затруднения, да, и там слов какой то не поймешь. Ты подними руку, мы подойдем к тебе помогу. Хорошо? А один раз и можно? Или пока есть один время, раз. можно возвращаться? Ну, один это? раз. Можно раз возвращаться, но, соответственно, это скажется на время, и результат будет. Поэтому читаем один раз. Сколько запомнишь, столько запомнишь. А нам тоже придумать? Да. Вы тоже понимаете, Я вам говорю ваше время. Да, да. Я говорю ваше время. Вы все время записываете, потом также будете отвечать на вопросы, мы сравним эффективность вашей памяти, памяти детей и скорость вашего чтения. Вы еще спросить на пол пожалуйста что мы сейчас будем делать мы сейчас будем быстро читать а потом когда у нас закончится время вы задите нам вопросы нужно вы понять что сказать я, ну, я закончил ну, потом вы нам зададите вопросы мы на них тоже будем ответить а если мне вашего времени не хватит можешь спросить Какого Есть. нашего времени? Нет, я просто когда сам захожу. А -а -а. Ты читаешь без времени? Сколько тебе надо? Хоть час? Мы тебе будем ждать час. Поехали читать. Поехали читать. Так, итак, приготовьте листочек переворачивать. На старт, внимание, поехали, читаем.